На данном видео представлен объект Квартира в жилом комплексе 100 летов. Площадь квартиры составляет 140 метров квадратных Проживать будет 4 человека Двое взрослых, двое детей Функционально квартира разделена на зоны Спален, хозяйская 2 детских Объединенная э, площадь Гостиная, кухни, гардеробная И 4 санузла Перед нами была поставлена задача организовать комфортные параметры микроклимата Заказчику были предложены И в дальнейшем реализована система Приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла Система кондиционирования на базе мультисплит-системы Daikin с внутренними блоками канального типа. Приточно-вытяжная установка смонтирована в помещении гардеробной возле наружной стены, и выхода на балкон. Удаление отработанного воздуха осуществляется частично из жилых комнат и частично из грязных зон, помещение кухни, кладовой гардеробной. Подача воздуха в чистые зоны, спальни и гостиная. Воздухораспределение осуществляется через щелевые решетки с загнутыми ламелями. Решетки являются общими распределителями воздуха для систем приточно-вытяжной вентиляции и канального кондиционирования. В адаптерах для данных решеток предусмотрена перегородка для разделения приточного и охлажденного воздуха для попеременной работы системы. Забор наружного и выброс отработанного воздуха осуществляется на открытом балконе с разносом заборной выбросной решеток по горизонтали около 4 метров. Используемое оборудование для решения указанных задач это приточно-вытяжная установка серии Домект завода Комфовент с рекуперацией тепла. В ней установлен высокоэффективный перекрестноточный пластинчатый рекуператор. Также установлен колорифер преднагрева ТЭМ мощностью 1 кВт. Производительность установки 310 м в час в номинальном режиме. Указанное оборуд размещено в гардеробной. В помещениях Санзло предусмотрены вытяжные вентиляторы скрытого монтажа майка серии ER с опцией нерегулируемого таймера модели VZ. Система кондиционирования э, отвечает за охлаждение и нагрев воздуха в холодный период и охлаждение в теплый. Реализована на базе мультисплит-системы фирмы Daikin, Япония. Внутренние блоки это блоки канального типа. Один блок для большой зоны гостиной-кухни средненапорной серии FBQ для спален три блока серии FDXS. Указанные блоки устанавливаются под потолком смежных с обслуживаемыми помещениями сонах. Это санузлы и гардеробные, обеспеченные ревизионные люки для доступа и обслуживания оборудования. Наружный блок мультисплит системы 5MXS90E установлен на специально отведенное место на кровле дома. Воздух из системы кондиционирования раздается через щелевые решетки.